Привет, я Никита, я иду к котю к своей бабушке и хочу вас с ней познакомить. Но Сначала я хочу о ней рассказать. Любимую про бабушку зовут Валентина Ивановна. Она очень добрый, заботливый и активный человек. В этом году ей исполнилось 70 лет. Несмотря на свой возраст, она продолжает работать. Когда бабушка Валя училась, она успевала замещать учебу с пением в хоре с занятием в кружке художественного чтения, а также занималась легкой атлетикой и выступала на соревнованиях. За честь школы. Когда работал, была всегда впереди. У нее есть почетные грамоты, благодарности за хороший труд. Я очень горжусь и люблю свою прабабушку. Папа.